Приветствую всех, кто смотрит мой эфир. У нас сегодня 26.05.2020. Вот. И давайте для разгонки, пока там народ собирается, оттолкнусь немножко от того, что происходит вокруг. Продолжает происходить. Я наблюдаю два любопытных, одновременно происходящих процесса. Скажем, ну, их, их больше, конечно, их много этих процессов, но вот то, что как-то может быть более актуально, да, это такие очень короткие циклы и очень такие длинные циклы. Вот, Эмоционально-психологически длинные, да. И короткие заключаются в том, что каждый день что-то происходит что так или иначе вызывает какую-то эмоциональную реакцию. Да, попросили говорить погромче, постараюсь погромче. Вот. И вот эти вот, что касается эмоциональных реакций, да, каждый день событийный фон провоцирует какие-то реакции человеческие. И каждый день проживаются, знаете, вот мастера, люди, мастера, у которых училась я, и это не что-то такое, это наверняка вы тоже слышали, но я это практиковала, очень глубоко внутренне проживала состояние, что мастер отличается от обычного человека тем, что каждый день он заново рождается, каждый вечер он умирает и каждый день проживается как жизнь. А, вот у меня ощущение, что сейчас а, искусственно, а, а, объективно, это, видимо, связано с очень длинным циклом, связанным с тем, что Земля, помните, да, эту концепцию, что Земля долгое время находилась а, в, в, под влиянием так называемых пекельных миров, там разные бывают терминологии, да, и вот у нас «утро сварога», вот это вся, она, разные термины применяются в данной концепции. Кто-то это математически обосновывает, календарно, кто-то, в общем, неким таким эзотерическим, мистическим путем это обосновывает. Поэтому и термины тоже могут быть разные. Но, тем не менее, если вот, процесс, который я наблюдаю, да, как меняется восприятие людей – реакции там поведенческие какие-то на то же самое например события которые недавно люди реагировали по-другому и я продолжаю наблюдать эта концепция проверяется мной уже достаточно давно какое-то количество лет вот и для меня это объективные признаки того что происходит повсеместное пробуждение Повышение а, вибраций, и это и касается и земли, и человечества. И а, мы сейчас находимся в очень интересной точке, да, когда прям ну, я бы сказала, что просто какими-то слоями снимается магия, которая а, до этого времени для подавляющего большинства даже очень умных и ресурсных людей действовала ну вот прям массово и а, долгое время например представить чтобы что-то такое что я говорю сейчас я бы говорила 10 лет назад не потому что я там меньше знала это тоже конечно да но и восприятие а, человеческое тоже меняется это сейчас вот очень видно по интернету по отзывам по какой-то обратной связи и еще раз, да, есть короткие циклы, вот это вот, и сейчас всех вот в этом короткий цикл, утром проснулся, вечером умер, на следующее утро снова снова родился, да. И каждый день, как жизнь, каждый день по много раз, вот по моим наблюдениям за не только там близким окружением, да, но и то, что я вижу на в более дальних расстояниях люди начинают практиковать такую вещь не то что прям сразу но такая тенденция она видна И это очень интересно очень интересно потому что большинство людей которые вдруг начинают это практиковать они не, большинство не все конечно да даже не понимают, что то что с ними происходит по канонам вообще там духовного развития человеческой эволюции это очень а, высокий уровень а, восприятия реальности, а, когда, а, вот еще раз повторю, да, утром родились, посмотрели, в чем родились, весь процесс жизни, характерный, да, от некой наивности, непонимания там, непосредственности каких-то переживаний получения какого-то опыта и, и, и результирующие этого опыта, которое к вечеру собирается вот это вот в каком-то, понимаете это же не, не, многие, кто-то к этому шел долго, кто-то в этом уже находился а кто-то просто вот вчера заснул в нормальном состоянии, вдруг проснулся и начал практиковать вот что-то похожее на то, что я сейчас говорю вот но это короткий цикл и каждый день мы можем проживать свою жизнь по-разному в зависимости от того что мы выберем что мы, чему мы дадим силу в себе на что мы обопремся что мы выберем там я не знаю находиться в беспомощном состоянии в жертве, в агрессии или в наслаждении в радости в любви или что-то нейтральное или что-то между ними или микс из них каждый день каждый день и это очень интересно, очень интересный процесс. Для меня это прямое подтверждение того, что это некое пробуждение, повышение вибраций. Объективная вещь, объективная вещь, которая, знаете, я очень много сейчас смотрю разных политических, аналитических обзоров. Ну, какие-то имена там у всех на слуху, есть люди, которые менее известны. Ну, у меня там некая есть подборка, естественно, все это мужчины которые как экономисты, как политики очень так концептуально объясняют, что происходит на стране, что происходит у нас в мире. Там есть, конечно, и персонажи, которыми там политиками или финансистами трудно назвать, но, тем не менее, они тоже дают свой срез. Все, эти, все это у меня собирается в мою копилочку, и я стараюсь этим заниматься каждый день. Это очень интересная история, потому что если говорить только о политике и, и ну, допустим, и о экономике. Сейчас вот, если заметили, ну, очень серьезные товарищи, даже там профессора, там, ну, руководители каких-то достаточно серьезных каких-то организаций, которые занимаются аналитику, аналитикой, они начинают в своих анализах сращивать так называемый ну, конспирология уже почти у нас подцепилась, да, к вот этим прогнозам. И туда же еще подцепилось то, что мы называем как раз магией, эзотерикой, там, оккультизмом. Это все идет сращивание. Для меня это здоровый процесс, потому что глупо анализировать реальность, взяв только какой-то один аспект. Но те, кто подключились к этому эфиру в ожидании, почему же у большинства людей отсутствует добрая воля, да как же так? Вот. Тем более, что я про нее достаточно много говорю. Это один из базовых основных инструментов, который сейчас особенно важен практиковать в плане... Не умеете как? Учитесь. умеете, применяйте получается развивайте это дело, ищите ресурс возможности через что каким образом это развить потому что если вот посмотреть совокупные прогнозы в том числе мои личные прогнозы я наверное когда это было может быть вот уточнишь сейчас когда я начала говорить, что все действия, ну, так называемые наши власти, они все, в общем, в одну сторону. Такие, так, так, ну, такие мероприятия разумно только в одном случае, если они собираются валить. Вот, по-моему, еще в конце прошлого лета я искал где-то там декабрь что-нибудь такое, да, что вот, вот, э, э, это, это ж не про глупость, да, это не про глупость, ну, то есть. Э, как бы кто кого умнее, штука достаточно относительная, как правильно сказал, по-моему, Хазин или кто-то там из, сказал о том, что у нас на самом деле очень профессиональная команда у власти, просто э, вопрос, э, как бы, э, ну, они хороши, вопрос для кого они хороши, они просто не хороши для нас, потому что, ну, не наши интересы они представляют, э, не, не наши задачи они решают, вот, но это не значит, что они идиоты, э, просто, Просто есть конфликт интересов, и э, если мы еще находимся в каких-то иллюзиях, ожиданиях от того, что, в общем, наши интересы кто-то учтет, э, ну, дорогие мои, 30 лет не учитывали, вдруг начнут учитывать, не поменяв э, концептуальной власти, не изменив людей у власти, ну, наивно, наивно. Вот, поэтому вот еще в прошлом лете я сказала, что по ходу э, все, что происходит... Имеет только в одном случае разумное объяснение, это когда то ли, то ли они по каким-то причинам не смогут, то есть, ну, ну не знаю, там, придет Дед Мороз, да, и, в общем, ну, вот есть версия, да, что Советский Союз на самом деле не был ликвидированный по документам ООН, выглядит это очень похоже именно на утечку, потому что очень разные товарищи вдруг начали об этом говорить, ну, реально очень разные, да, вот как бы некие группы, которые сейчас говорят о том, что, вы знаете, да, Трамп сказал, что СССР восстановится, а Симпсоны показали, что СССР восстановится, причем а, в мультике, где карта СССР висит, да, причем это как бы мультик, который происходит в недалеком будущем, там даже лет, по -моему, 2024, по-моему, вот, а, там висит карта СССР, и рассмотрев эту карту, можно увидеть, что кроме всех союзных республик 15, которые входили в, в СССР, туда дополнительно еще присоединена Польша, так, Финляндия, Финляндия, хотела быстро сказать, забыл, какая еще страна присоединена, точно помню, что Финляндия, то есть границы СССР на той карте, которая в Симпсонах, она даже больше тех границ СССР, в которых вот мы там существовали крайне там 70 лет, вот, и, и разные товарищи, конкурирующие друг с другом, а вдруг, правда, такого прям документа документов я нигде не видела, но кто-то давал ссылки на сайты, где эта информация есть, о том, что по документам ООН до сих пор правоприемника СССР как такового не существует. То, что именно Россия выплатила долги э, э, за СССР, да, ну, как бы э, за это были некоторые, видимо, преференции даны э, вот э, данному нашему образованию. А юридически по документам ООН э, СССР является государством, которое самораспустило органы власти. То есть... Э, это остался СССР, то есть Россия представляет СССР, ну в частности, потому что там РСФСР это была как бы ну такая да, странообразующая образующая э, единица, вот. А, тем не менее, поэтому сейчас появилось очень много верховных советов СССР и так далее, вот. А я помню тему нашего эфира, мы туда тихонечко идем. А... Вот, поэтому, например, можно предположить, что вот такие безумные действия власти, которые мы сейчас наблюдаем, это же такое, знаете, то, что называется камингаут. они сейчас совершают абсолютный каминг-аут, да, что, ребята, мы никогда о вас не заботились, мы никогда ничего для вас не делали на самом деле, то, что мы для вас что-то делали, но это вынуждено для того, чтобы вы нас не снесли раньше времени, для того, чтобы вас да идти там делать с вами все что мы хотим Но мы вынуждены был такой договор да вот как бы мы вынуждены были соблюдать определенные условия а сейчас смысла нету потому что все равно скоро наша малина закончится наша задача как можно быстрее хапнуть и как можно быстрее свалить вопрос у нас да негатива много а те кто вещает про спокойствие типа и на ютюбе честно выглядит как затуманивание мозгов и вопрос Стоит ли вообще голосовать за поправки в Конституцию? А, так, ну а, вот меньше всего я бы хотела свои эфиры представлять в некий а, вот такой политический оракул. А, что... Давайте сейчас чуть-чуть глобальнее, я буду помнить про этот вопрос, что касается Эры Водолей и всего прочего. Вот я тоже сейчас про это упомянула. Почему я это упомянула? Потому что, еще раз повторю, это мои наблюдения. А, это не вот это, знаете... Друзья, если мы будем помнить, как мы любим друг друга, этот мир, все вопросы и проблемы отвалится и рассосутся мгновенно. Ужас в том, что э, это, это не является ложью. А все эти заявления, с моей точки зрения, не являются ложью. Это реальный механизм. Вопрос в том, почему э, э, это не срабатывает. Вот, здесь мы как раз плавно подползаем к теме доброй воли, вот, но если, если взять по, по голосованию, понимаете, вот я сейчас к чему веду, и вчера, например, я смотрела выступление очень интересного дядьки, крайне интересного дядки. он живет на Лазурном берегу, когда-то жил в Екатеринбурге, искусствовед, богатый достаточно товарищ, несмотря на то, что его там пощипали, но, тем не менее, там, да, такой умный, здоровый мужик с хорошей аналитикой, вот, и э, э, шел его прямой эфир, он там как, какие-то прогнозы давал а параллельно, значит, шли комментарии. И вот, понимаете, вот это вот там кто-то говорит, а вы Левашова вы читали А как вот вы относитесь к тому, что царскую семью не расстреляли? «А что вы думаете по поводу войны в Донбассе?» И вот я просто, понимаете, я, я прям видела, ну, то есть, а он все это прочитывал, и на те вопросы, которые считал важным, он, значит, старался отвечать. Большинство вопросов он не отвечал, я понимаю, почему. А, потому что как раз вот в принципе тема, да, вот эта тема доброй воли, скорее всего, у нас сегодня будет достаточно длинный эфир, прошу прощения, потому что очень быстро сказать, ребят, это так, это так, это так, все, до свидания. Я могу вопрос в том, насколько это будет полезно. А, вот здесь а, как раз, что я начала, да, про то, что очень любопытный процесс, когда а, вдруг у людей отваливаются какие-то шаблоны. Вот человек смотрел вот, как, на какую-то ситуацию через шаблон, и а, по каким-то причинам был не способен посмотреть на ситуацию с другой стороны. И вдруг он вот просыпается, а у него этого шаблона нет, и он видит по-другому. а что это, тут никогда этого не было, а другие говорят, да нет, было. Говорит, да нет, не было. Вот, понимаете, и вот мы жили-жили э, в Российской Федерации, э, там, э, я уверена, что подавляющее большинство людей, живущих э, в российской, э, ну, да, как Задорнов гениально сказал, э, Михаил Задорнов, да, о том, что мы живем в самой прекрасной стране мира и в самом чудовищном государстве. Вот, э, если это разделять, хотя бы, хотя бы, хотя бы, да, а сейчас вот это самое чудовищное государство, концепция вот этого чудовищного государства, она еще и начинает сама себя разоблачать, причем, я бы сказала, очень нарочито, то есть это входит в их план, это не, не идиотизм, это сознательные действия, если кто-то по глупости что-то делает, ну, в любом случае, да, это все вписывается в некую глобальную концепцию того, что, того, что сейчас планируется. И почему я про добрую волю-то толдычу, друзья мои? А, потому что вот это давайте просто всех полюбим, и все бяки-закаляки, они вот полопаются просто от нашей любви, понимаете? Я предполагаю, что если бы вот все, э, все люди одновременно бы всех полюбили по-настоящему, не так, что я тебя, сука, полюблю, а вот прям вот по-честному, по-настоящему, то, скорее всего, все безобразия действительно прекратились бы. Вопрос в том, что по каким-то причинам это так не работает, вот, ну, просто по факту не работает. Имеет смысл делать э, э, медитации, да, прокачивать свой энергопотенциал, э, там, проводить, разворачивать какие-то ресурсные созидательные состояния, причем э, просто наполняться светом э, – вещь такая с неоднозначная, потому что… Моя практика показывает о том, что э, нужно очень четко всегда запрашивать, что ты хочешь. Свет он тоже разный бывает, все бывает разное. Вот поэтому э, имеет смысл э, больше вкладываться в то состояние, например, эмоциональное, да, э, в которое можно практиковать, вкладываться для того, чтобы. Как раз э, такие наша там светимость, проводимость, э, висковибрационность э, повышались. А, вот. Э, хочу закончить эту тему с, с этой эпохой водолея, потому что через этот вопрос, знаете, у меня прям прошел такой образ. Я таких людей видела, думаю, что вы тоже такие видели. Вот, вот таких вот людей. Вот, вот такая вот, знаете, любовная любовь такая. Они, они всегда говорят очень спокойным благостным, доброжелательным голосом. И с их эфиров источается елей. Я не знаю, там кто что любит кисель, мармелад, это все может быть вкусно, благостно, благоухает розами, возможно, их эфиры. Вот. И все, что я знаю про Чака на данный момент, в том числе про себя, да. Потому что я такой ерундой тоже когда-то занималась. Сейчас кажется, что уже очень давно, но точно было к чему я пришла, что искусственно создаваемая благость, она ни хрена не дает. А, гораздо честнее проявлять, если я злюсь, то я злюсь, если я радуюсь, то я радуюсь. А, я могу позлиться, но не выпустить это, или, например, не выпустить это на человека, а, который может за это огрести. Да, я могу это позлиться, выпустить экологичным образом, но при этом я буду осознавать, и я буду позволять себе злиться. А, и и это выглядит более здоровой вещью. А, ну, это огромная тема. Если мы туда уйдем, сейчас эфир будет совсем про, про другое. Ни в какой эфир все рассказать невозможно. Вот. А, поэтому, понимаете, все упирается в то, зачем на самом деле это голосование сейчас запустили. А тут, вы знаете, идут э, э, споры концептуальные, очень серьезные. да. А, вот. И я начала про СССР поинтересуйтесь, потому что если, если все действительно так, а еще раз повторю, именно потому что сливать эту информацию начали фактически политические оппоненты друг другу, то есть это не то, что, знаете, вот какая-то пришла одна сила и начала это рассказывать, толдычить, вот как, знаете, приходит человек, вот есть такая, ой, не, не, ну, есть, например, один товарищ, который сказал, вот до 1953 года эта реальность не существовала, да, и все факты, фотографии, он все гонит только под свою вот эту концепцию. То есть выдвигается некая концепция, которая на первый взгляд кажется бредовой. И дальше какой-то человек начинает ее просто вот методично стоять на своем, внедрять это, эту мыслеформу в наше восприятие. вот. Ну и в общем дальше он себя отгрызает какой-то кусок адептов. Они начинают как-то в это верить, давать этому энергию. И, глядишь, это все начинает уже как-то обрастать какой-то реальностью, понимаете? Вот что я наблюдаю, что а, вот этот сон разума, что наша реальность, она зависит от того, а, во что мы верим, а, как мы себе представляем свою жизнь. Вот, и а, я а, очень хочу, чтобы мы все-таки приблизились к теме доброй воли, но для этого придется еще небольшой кусок сейчас а, договорить про голосование. Так вот, если... Советский Союз юридически остался не, не ликвидированным. Я до этого много было материалов о том, что вообще все, все вот это вот э, сговор этих э, в Беловежской пуще, да, он юридически ничтожен. Об этом говорят давно уже. Что такое? Ну, это говорили о том, что он юридически ничтожен. О том, что не просто это мы так захотели, а так по э, документам, принятым в мире мировое сообщество я например не знала что а, а, вот это вот, это вот а, распад советского союза приняли всего-навсего несколько африканских стран с точки зрения легитимизации признания остальными странами мира включая там америку там европу там ну, европейские государства да, и так далее это не было признано а, и если это действительно так понимаете то тогда вообще не надо ни на какие голосования ходить. Ни, ни, никакие конституции не ни утверждать, не отменять, не смотреть, какие принимаются законы, понимать, что э, есть право сильного, потому что у них есть там армия, карательные органы и так далее, вот, и, а, а мы хотим жить, поэтому, в общем, ну, как бы мы будем делать вид, э, как это, вы будете делать вид, что вы нами руководите, а мы будем делать вид, что мы подчиняемся и... Давайте не мешать друг другу. Ну, вот долгое время приблизительно такая сделка у нас работала. Сейчас они пытаются э, повысить ставки очень мощно для того, чтобы для нас этот договор перестал быть приемлемым, в принципе. И когда это говорят, это Путин, это не Путин, это Медведев, это там, это, это, это, это, это гадкий Чубайс, это противный грех. Друзья мои, ну это же все исполнители. Вот, Греф явно обладает некоторыми определенными комплексами, а, и, а, как это сказать, и он не очень хорошо учился, вот, а, просто он, ну, человек привык к власти, привык к, к безнаказанности, его научили, как и о чем он должен думать для того, чтобы у этой власти оставаться, он это делает, ну, зачем, ну, зачем на это обращать лишнее внимание. Понимаете? А вот, а вот понять, что на самом деле происходит, в чем мы живем, вот это очень, ну, не так просто. И э, еще раз говорю, как человек, который достаточно много смотрит разные аналитики, э, вот отдельно смотрю, умный мужик, классно, и вот столько знаний у него, и так вот он все красиво излагает. Закончился эфир, я понимаю, что у меня от его выступления ничего не осталось. И вот этого такого много. Для меня это о чем говорит? Это о том, что какие-то, что уровень, на котором они пытаются анализировать ситуацию, не, не, не близок к, к истине или далековато от истины. А, и речь о том, не, не о том, а правильные, правильные или неправильные у нас власти, хорошие или нехорошие у нас законы, а вопрос в том, а, что вот эта реальность, которая есть, она творится совокупностью живых душ, а, а, а, выборов, мыслей, Ксюша, а, желаний, чувств конкретных совершенно живых людей, которые вот эту территорию населяют. Вот. И э, вот здесь вот как раз мы наконец-то дошли до, э, до, до той самой воли, почему большинства ее нет. Все очень просто, дорогие мои. Вот я где-то об этом уже говорила. Может быть, имеет смысл это вообще очень часто говорить о том, что э, когда ребенок рождается, он обладает э, как бы потенциалом большим, да, э, волей. Вот маленький ребенок, он э, управляет э, жизнью взрослых ею полностью там да может быть кто-то там властный кто-то властный, там бабушки мамы кто там вокруг него находится нормальный под нормальный ребенок ну обладающий живой божественной душой по его воле все вокруг происходит если ему надо вот чтобы было так будет так как ему надо Многие, понимаете, как-то об этом не принято раньше было говорить, но я уверена, что вот если поспрашивать, вот кто помнит, когда ребенок был маленький, там мамочки, да, то ребенок прям в голову вставляет мысли, желания, хочу вот это. И многие думают, что это они захотели вдруг для своего ребенка что-то сделать. Вот. А на самом деле это просто прямое управление. Это, это большой, большой потенциал волевой необходимой для жизни, для реализации, для того, чтобы наша жизнь имела смысл. А что же потом происходит? А потом происходит следующая вещь. Там, да, вот мы говорили, что 25%, вот 100% доброй воли, 25% – это родовой поток. Поскольку родители э, <свот> имели какие-то, э, скорее всего, с высокой степенью вероятности, какие-то ошибки, чем меньше ошибок тем больше доброй воли ребенку остаются из этих 20 это как наследство а чем больше была ошибок каких-то там нарушений а, значит что тут грех да? грех это а, действие приведшее к непопаданию в цель греха греха вот а, ошибка вот а, ошибки могут быть там ну, подлость предательство, а, не, не, когда человек что-то делает поперек себя, поперек своей души, поперек своей воли, а, когда человек, ну, обижает или разрушает жизнь другого человека, да, даже если он, в общем, ну, может быть, не очень этого хотел. А, если вот это все, все вещи эти накоплены уже, да, то у ребенка эти 25%, они как бы зашлакованы, забиты. То есть вместо ресурса там может быть, ну, например, там какая-то большая часть, проблем тяжести и получается что часть доброй воли она как бы блокируется она потенциально есть но она как бы заблокирована ошибками предков родителей бабушек дедушек системными ошибками да? вот и можно себе вернуть этот ресурс но это нужно чистить разбираться с этим почему Любой, вы придете специалист, понимаете, вот э, я не считаю себя психологом, хотя, ну, у меня огромный опыт именно в том числе психологической практики, э, но, тем не менее, да, ну, это просто тупость, с чего надо начинать, да, вот что в семье, что с родителями, какие программы переданы, э, какие конфликты произошли, потому что там вот эта вот блокировка, короткое замыкание первые, вторые 25% – это наработки души в прошлых жизнях. И там тоже, в зависимости от того… Вот эти 25% условно, они могут быть очень ресурсными. Ну, в каком случае? Это человек в прошлых жизнях э, реализовал себя, э, шел по совести, по душе, э, ник никого не предал, ни себя, ни других, э, не купился там на злато-серебро, не испугался смерти э, и так далее. Там, да? То есть как бы вот э, он... Э, если в прошлых жизнях вам удавалось приумножать а, вот ну то есть а, проходить по высокой планке своего воплощения, чтобы в нем был смысл да, чтобы в конце воплощения вы обрели некий опыт созидательный повысили свою светимость то вот эти 25 процентов они могут быть Ого-го! если же там были какие-то невыполнения задач, то есть ошибки, те же самые системные ошибки, только лично ваши уже, да, опять же, там, чего-то испугались, на что-то согласились, от чего-то важного отказались, что-то предали и так далее, там, да, то эти 25% они тоже могут стать, ну, грузом, тоже могут иметь серьезные блокировки, но ну, у нас остается 50%. 50% – это некий такой, знаете, чистый капитал, выдающийся на эту жизнь. И дальше начинает происходить такая вещь, когда вот эти вот 50%, которые уже как бы обусловлены жизнью ваших предков и ваших собственными э, прошлыми жизнями, да, этот опыт начинает влиять. Плюс еще есть живые родители, которые не просто энергетически, они ежедневно в жизнь пытаются как бы внедрять свои что в основном ограничения ну смотрите с маленькими детьми да ограничения страхи там установки программы блокировки и так далее с благих побуждений самых лучших начинается атака на вот эти 50 процентов и как бы сейчас уже вот я может быть сейчас скажу очень ну, такую неприятную противную вещь но я хочу сказать что с точки зрения энергии большая часть родительского воспитания, особенно вот маленьких детей это фактически есть вампиризм это есть отгрызание вот этих кусков доброй воли ну грубо говоря в свою пользу и когда человек вырастает ну когда мы можем более менее там да пока мы там на иждрине у родителей мы от них зависим и в общем особо-то сильно проявлять ее ну вот так вот по большому счету не, не очень получается а, ну, где-то в чем-то, да, вот, а, и когда мы начинаем иметь возможность а, свою, собственно говоря, добрую волю реализовывать, обычно это происходит, для чего сейчас, вот помните, было 10 классов обучения, когда-то вообще было 3 класса обучения, потом там стало 7 классов обучения, вот если помните, это вот в советские времена, там, да, вот было а, 3 класса церковно-приходской школы, вот такое образование, на все хватало, вот, потом их стало 7, потом их стало 10 в Советском Союзе, ну, можно было отучиться 8, да, а можно было еще, значит, 10. Сейчас 11. Это все с одной единственной целью, для того, чтобы весь процесс, когда ребенок должен учиться, человек должен учиться выбирать, формировать свою реальность, выстраивать, определять, чтобы он был фактически в состоянии раба посмотрите сейчас в школе что происходит вот этот детский бунт почему там к, к определенному возрасту это знают родители и учителя сейчас это э, стало вопиюще дети те, по, по, у них теряется смысл э, зачем учиться и это не, они еще не очень не столько про карьеру как раз те кто сильно думает про карьеру они все-таки учатся там да А это внутренний протест потому что для меня это тоже связано с повышением вибрации потому что это все искусство это все бессмысленное все образование, неважно что это, все образование бессмысленно, искусственно, и, и, которое на данный момент решает только одну задачу сформировать из человека раба, сделать человека рабом, а потом в 21 лето да, выпустить жизнь, но с наработанными навыки, навыками подчинения, страха наказания, э, страха осуждения и страха делать как я хочу, очень многие люди, они вообще не могут докопаться или у них какой-то бешеный блок, начать делать то, что они хотят. А, и почему они ищут наемную работу? Потому что там будет кто-то, неважно, пусть он будет урод, пусть он будет глупее, пусть он будет морально хуже. Но он знает, что делать, он будет говорить, что делать, а дальше уже все. Я у меня надо мной есть главный. Фу, все, можно выдохнуть. А теперь вот, вот в оставшихся рамках, вот этих служебных там, да, я тут буду как-то что-то, значит, уже уже шерстить. Дорогие мои, это, это рабская позиция, это рабская программа. И а, именно потому, что наши дети, они сейчас а, уже и пришли на других вибрациях, и у них быстродействие восприятие другое, а, именно поэтому а, очень у многих идет такой бешеный бунт против учебы, потому что вся вот эта схема обучения, она, а, она не про жизнь. И а, теперь вот просто посмотрите на ретроспективу. Это не значит, что вот вообще там все с нами плохо, да, накрыться простыней, ползти на кладбище. Я говорю о том, что когда мы рождались с вами и пришли в этот мир, насколько вы были готовы к тому, что практически все, что вас будет окружать, начиная от установок, убеждений, не знаю, там каких-то придумок родителей, заканчивая там детскими садами, где с горшка встать нельзя, потом на горшок нельзя сесть, потом нужно съесть все, что положили, если, если не съел, то там, значит, везде все под страхом, под угрозой какого-то наказания. Вот, потом вся та же история в школе, в ВУЗе становилось, ну, кому как повезло, не знаю, но в нормальном ВУЗе посвободнее, конечно, там, в общем, сильно шире рамки. Вот, а потом на работе опять рамки достаточно узкие, вот и поэтому те дети которые там уже в 8 9 10 классе сейчас начинают придумывать бизнес начинают себя реализовывать э с моей точки зрения ведутся гораздо более здраво потому что в возраста уже вот уже созревание души духа вспомните себя в 14 вы все про всех понимали В 16 лет умнее вас вообще никого не было И все взрослые в большинстве подавляющим что говорили там да что ну это подростковый максимализм это все ерунда Просто вы выходили на, на пик, потому что вот как заложено природой, нужно было начинать это все, нужно было начинать действовать. А нам говорили, нет, нет, нет, сначала высшее образование, подожди, подожди, сначала школу закончи, подожди, подожди, вот начнешь сам заработать, вот, вот отучишься, потом, потом, значит, будешь сам решать. А когда вот это потом наступает, у человека э, все навыки, привычки, э, э, представления, э -э, эмоции, энергетика, все заточено уже под раба. Ну пусть не все, ну пусть процентов даже на 50, на 70 заточено. Дохрена это, дохрена. И дальше получается что? Человек может быть очень умный. Человек может быть очень душевный, хороший, порядочный. Человек может уметь там работать, соображать, выстраивать, руководить, организовывать. То есть человек, знаете, это как бы... Понятно, что есть умные люди, которые там на эту тему очень по-умному изъясняются. Я стараюсь всегда все говорить очень просто. Фактически, дорогие мои, реальность, в которой мы с вами э, родились, и э, реальность, в которой мы с вами уже э, э, какое-то время живет, живем, она заточена была под формирование человека служебного, человека-исполнителя. И когда Греф сказал, нет-нет, нам не нужны думающие, нам нужны исполнители, друзья мои, это не началось с Грефа. Отнюдь, отнюдь просто он, ну, либо у него функцию такую дали, либо просто человек откровенно не очень умен, вот, и все, и все. А история эта длится сильно дольше, сильно дольше. И поэтому получается, что когда вот у человека пришло время, он, он хочет выбирать, ему надо выбирать свою жизнь, формировать свою жизнь, он начинает понимать, что его не устраивают такие отношения с государством, что э, условия, вообще правила игры, которые предлагаются, ему не подходят. А, и он когда и начинает, что, а ему предлагают, ну, иди на баррикады. Ха -ха, ребят, ну, пойдем сейчас на баррикады, что мы получим? Ну, посмотрите на Украину, низкий поклон Украине. Потому что, а, если бы ее не было, мои слова были бы, и многих других людей, слова были бы просто голословными, бреднями. Потому что, чем докажешь? Сейчас это можно доказать. При той системе, при той схеме, понимаете, ни один протест без финансового финансового обеспечения, без гарантии, что этот протест не будет расстрелян полицией, без вот этих гарантий начинать протест бессмысленно. А эти гарантии могут дать только кто? Те, у кого есть бабки и власть, да, причем власть в том числе над силовым блоком. Это вряд ли это мы с вами. Вот очень сильно вряд ли. Вот, поэтому. А, что совершенно точно, не надо чувствовать себя терпилами, да, но и на баррикады идти тоже не надо. Если вас не устраивает, почему, вот, почему я занял, занимаюсь тем, чем я занимаюсь сейчас? Потому что если вас это не устраивает, первое, а, имеет смысл определить, что именно конкретно вас не устраивает. Второе, а как должно быть, чтобы вас начало устраивать? Третье, это вообще отдельный труд. Это как вытащить вот эту самую свою добрую волю. Потенциально она где-то есть, дорогие мои. Она есть у вас, у нас у каждого есть. Почему волеизъявления не срабатывают у большинства у очень многих людей? Почему? Потому что их воля забита, зашлакована. Зашлакована еще раз, блоки, да, страхи, сомнения, согласия. Или вот то, что называется грехами, то есть, когда человек делает какой-то прививки, никуда ж не делались коны мироздания, они никуда не делись, они никуда не могут деться. То есть, вот знаете, да, сейчас вот в этой прививке, которую Билл Гейтс, значит, презентовал, разработал, она фантастическая вообще вещь, эта прививка, это просто феноменально. То есть есть какие-то утечки, мало того, что там наночастицы, которые там могут и починить, и убить, и там что-то непонятное, значит, сделать куда-то вовне, передает сигнал, там, якобы с этими вышками 5G. Там еще есть некий, так, этот, люцифераза, люцифераза. Это некая, значит, люцифераза, это как раз вот вместо чипов он предложил вот эти светящиеся татуировки, а светимость этим татуировкам придает вот этот самый фермент люцифераза. Ну, вы же понимаете, люцифераза – это люцифер, это прямой сатанизм. Привет, значит, конспирологам привет, оккультистам, потому что это напрямую туда. Ну, просто, друзья мои, ну, ну по-другому не бывает иначе бы это называлось как-то по-другому понимаете <laughs> а не люцифераза вот и что одна из задач там прививки, прививки прививок которые значит сейчас предлагаются к человечеству к применению да, это блокировка вот этого божественного генома гена бога то есть вот эта связи с высшим я с высшим потоком я об этом говорила уже в каком-то из эфиров. Вот, так понимаете, я напоминаю, там был эксперимент с обезьянами, нам говорят, что это было с обезьянами, ну, обезьян, конечно, жалко, да, но когда им этой прививки вкололи какую-то критическую долю, и у них полностью работа мозга, отвечающая за связь с высшим, она оказалась полностью заблокирована, они же там дозировки выверяли, исследовали, вот. Так вот, ну, обезьяны просто начали помирать, мы не есть наше тело. Наше тело это есть один из инструментов нам принадлежащих для функционирования в данной реальности. А если человека полностью лишит связи со своим высшим я, со своими там тонкими полямичек, такой просто умрет. Просто. Вот, чтобы убить человека есть и более легкие способы. Не надо так извращаться, такие генетические забубоны а, придумывать поэтому, вот, дорогие мои, где бы ни была заблокирована добрая ваша воля, вот сейчас имеет смысл в это вложиться, имеет смысл начать разбираться, где, вот конкретный вопрос, где могла быть заблокирована моя добрая воля. Я вам говорила, да, 25% род, смотрим на родителей, Смотрим а, на то, где у нас был протест и непринятие каких-то э, действий, мыслей, решений ваших родителей. вот, Смотрим, наверняка эта вся ерунда, она так или иначе э, вам присуща. И с этим надо просто сесть, начать разбираться. вот, То же самое, кто вы есть, это уже посложнее, потому что прошлой жизни, они вспоминаются после определенного процесса, сейчас я алгоритм говорю, да, с родом разбираемся. Это долго, муторно будет казаться, что, а вот э, там, а вот еще про бабушка вспомнилась, а вот, оказывается, еще там э, дедушка, значит, э, вот, вот, вот, а вот это, а вот, а вот тут хорошее, вот здесь вот благословение от предков пошло, да, начинает более-менее вычищаться вот этот первый блок, начинает открываться второй блок личной вот этой вот кармы, да, вот этих 25%, и там тоже, а кем вы уже были, какой вот опыт у вас есть, а, ну, исходя из того, кем вы являетесь в этой жизни, очень много можно получить э, информации о том, кем вы были. А, до, прям до мелочей, понимаете. Вот а, еще не не не вспоминая своего прошлые воплощения, а я помню, как я играла в большой теннис. И, ну, сначала я играла в пинг-понг, да, а потом, значит, меня стали учить играть в большой теннис. И а, у меня категорически не получался правильный удар. То есть он получался только если я на этом концентрировалась очень сильно, как только я чуть-чуть переставала думать о том, как я бью ракеткой по мячу, у меня сразу портилось. Все почему? Потому что я била кистью. То есть вот а, надо бить рукой в большом теннисе. Я била кистью такой вот, с подворотом, вот. И а, кисть гораздо слабее, чем, то есть там же ну большой теннис требует уже определенной а, уже силы, да. То есть и фактически а, всем корпусом идут удары. Да, то есть рычаг большой длинный должен быть, чтобы хорошо ударить. Вот. А я включала кисть, и это, в общем, гасило силу удара со всеми вытекающими. Вот. И, я так, и тогда э, я подумала, что вот это вот движение кистью, оно как, вот, как фехтование. И потом мне действительно попался материал о том, что э, люди... Ну, есть такая, такой момент, да, что э, люди, которые в прошлых жизнях хорошо фехтовали шпагами, они в этой жизни, вот у них остался этот, этот навык, да, вот подвижной кисти, вот. Ну, а потом я вспомнила, где и когда, в каких жизнях, в как, каких воплощениях я фехтовала, вот. И что, да, действительно, память тела даже передается, понимаете, это не просто там какие-то вещи, это вот какие-то привычки, что мы любим, что мы не любим. Все абсолютно говорит еще и о том, какими мы были, чем мы занимались раньше. Вот начинает вот этот блок скрываться, там тоже надо разбираться. Это тоже такой достаточно большой кусок. И параллельно желательно еще начинать практиковать вот эту самореализацию доброй воли. И теперь мы возвращаемся к вопросу, идти ли голосовать, не идти ли голосовать. Да как хотите. Это ваше личное дело. Все зависит от того, как у вас простроены ваши все поля, Ваша воля, ваше понимание. Один человек может пойти проголосовать, и это будет хорошо. Три... Второй может пойти не... или там проголосовать против, или не проголосовать, и это для него будет хорошо. То есть реальность станет лучше в результате. А третьему, он не надо вообще ходить. Четвертому даже думать об этом не надо. А, все зависит от того, какие причинно-следственные связи вы построили в своей голове. И вот это уже то, чему ни один политолог, ни один аналитик, даже ни один психолог вам вот так вот просто не скажет. Это, друзья мои, такой достаточно долгий путь. Но сейчас он гораздо более быстрый за счет того времени, в котором мы находимся. Вот. А сейчас еще и, ну вот опять вот это, да, с 25 по 30 мая наша, наша матушка-земля, наша там пространство входит, вот, вошло уже, да, поскольку у нас 26 вошло в крайне благоприятный коридор, позволяющий прям вот реализовывать и раскрывать свои возможности. Друзья мои, понимаете, вот прям, вот прям вложитесь в свою волю, почистите свое поле, там, реализуйте свою карму, потому что с точки зрения космоса, Вселенной с 25 по 30 число мая, да, вот сейчас, прям Каждый день огонь, понимаете, огонь просто, прям вы можете вот себе вот, э, я буду очень рада, да, потому что периодически бывают такие благоприятные периоды, э, связанные с космосом, с функционером, Земли Землей, там, да, вот, э, следующий благоприятный период – это летнее солнцестояние, а вот прямо сейчас идет благоприятный период, пожалуйста, выстраивайте себя, э, определяйте, прям вот у нас есть там как минимум 9 тел, они есть не у всех. А у кого-то их, их сильно меньше, у кого-то их больше. А вот там я знакома с, с маленькой девочкой, у которой 13 тел. Да? У, у человека с живой божественной душой ну, в основном 9 тел. там, да? там Потом 10 раскрывается и так далее. Вот У многих 7 тел. Бывает еще меньше тел. Но тем не менее у всех есть что? Тело, у всех есть разум, у всех есть душа. И в общем... У всех живых людей есть дух. Вот. А дух этот самый: еще раз начинаем, как там, наша песня хорошо начинает сначала. А дух у большинства людей спит. И поэтому, когда многие люди начинают волеизъявляться по щучьему велению, по моему хотению, вот, они думают, что они волеизъявляются. На самом деле они просто. Думают, то есть работает не дух, потому что он дрыхнет, потому что нет привычки, никто не учил нас им пользоваться, понимаете? Почему у современного человека дух включается в экстремальные ситуации? Ну вот представьте, вы себе спите, спите, спите, спите, вдруг что-то происходит, <связь> да? Ну вот так же и дух, ну как бы пока вот ничего смертельно опасного не происходит, он там дрыхнет, потом а раз проснулся, быстренько там среагировал, опять заснул, для того, чтобы дух не спал, это, друзья мои, будь здоров какой труд. Вот. А так вот и получается, что без пробуждения духа, без вложений, без возвращения себе своих ресурсов, человек, еще раз повторю: он только думает, что он воли изъявляется. Нет доступа к воле, к духу, доступ заблокирован, потому что вот это вот зашлакованные вот эти вот ресурсы, потенциал человека. Отсутствует навык волеизъявления. Мы там говорили: да, почему двоечники-троечники более успешны в жизни? Потому что они, потому и были двоечники трошниками что учителям не угождали. Они делали так, как они считали нужным. Они были неудобны. А, и почему в основном мальчики-двоечники-троечники, да? Ну, потому что это опять по духу шли. Девочкам проще скомпромиссничать, там, э, дулю в кармане держать, подстроиться где-то. Ну, женщина друг, другая, да, такая, подстроиться проще нам. И где-то как-то, ну, мы зато можем там потихонечку прикинуться так, а потом глядишь глядишь и развернулись. А, а мужчины в основном это те, которые шли поперек системы еще в детстве. Подстраиваться до 20 лет, прикидываться, вспоминайте хоть школу, хоть вуз, да даже работу, да, в общем, кто, кто, кто лучше оценки получал, кто премии больше получает. Те, кто приятны, удобны учителю, преподавателю, начальнику, кто умеет подстраиваться, кто умеет угодить, кто умеет продемонстрировать какие-то свои, там, не знаю, там, хорошие стороны, таланты, там, как-то как вот влезть под кожу, это же не, не лидерские качества, это приспособленчество, да, и поэтому... А вот поэтому, очень-очень-очень хотела сказать, что поэтому, конечно, выходите, девочки, замуж за троечников, хотела я сказать, но я думаю, что, конечно, не так все прямолинейно, да, и везде бывают исключения. Тем не менее, еще раз, друзья мои, я хочу еще раз повторить эту мысль, что очень многие люди совершенно не умеют пользоваться своим духом, своей волей, кроме неких случайно получившихся, ситуации, связанных там с жизнью, близким, здоровьем, там, ну, какой-то стрессовой ситуации. В основном, в основном а, работает голова. То есть мы себе придумали, как должно быть, мы. А еще если это хотя бы если бы мы сами придумали, а тоже многие им придумывают, да, вот как вот этот устроили. Очень хочется сказать, срачно не буду, да, насчет поправок в Конституцию голосовать, не голосовать, вот кто там вот а это все не важно не там собака порылась не в этом дело не в этом дело а, дело в том чтобы самому придумать а, в какой реальности а, вам и вашим близким вашему окружению вашим детям будет хорошо удобно уютно жить Будут ли там вообще эти поправки в Конституцию хоть где-нибудь фигурировать? Может быть, и будут. Может быть, в вашей концепции, в вашей картине мира, это будет важным моментом. И для вас это сработает. Если в вашей картине мира это не важно, не ведитесь на чужое формирование. А, знаете, сколько интересных концепций, историй я могла бы вам рассказать? Я знаю, что я умею зажигать, вести за собой. Я могу рассказать вам очень красивую историю, она зажгет. Но это будет моя красивая история. Она меня вдохновляет. Я знаю, за чего, зачем я живу, для чего я живу, что я делаю, куда я иду. Это дает силу, интерес, кайф от жизни. Так было не всегда. Это результат как раз того самого пути, того труда, который был проделан. И я предлагаю вам, насколько вы готовы, насколько вы хотите. Напоминаю, очень благоприятный поток с 25 по 30 мая, который шарашат уже прямо сейчас. Такой весь божественно прекрасный, наполненный ангельским светом и новыми чистыми энергиями. Я чуть-чуть стебусь, но на самом деле это действительно происходит. Вот. Поэтому используйте, используйте, попробуйте визуализировать, представить себе вот родовой поток. Ну, хотя бы почтистите его. Потом точно так же визуализируйте свой личный поток кармический. но тоже вычистите его. Вот самое простое, сейчас говорю, да, через визуализацию. Визуализация более простой инструмент, чем волеизъявление. Вот. Возьмите, в принципе, так вот визуализируйте, представьте себе, скажите, хочу увидеть, вот где моя воля, где, где мой потенциал там, где она находится. Ну, каким-то образом посмотрите, да, и даже если просто, вот эти вот попроще слова хочу, да, хочу э, вернуть, либо увеличить, научиться пользоваться своей волей, пробудить свою волю, свой дух. Вот, э, как говорится, даже намерение засчитывается, когда человек чего-то не умеет, не знает, но он хочет это научиться делать. Высшие силы засчитывают даже это как, заверш... как совершенное действие. Вот, дорогие мои, такой у нас сегодня получился эфир. Надеюсь, он был вам полезен. Пишите, пожалуйста, нам это важно, что для вас было полезно. Может быть, есть какие-то вопросы, в следующий раз можно будет на них ответить. Пробуждайте дух и всего доброго.